И этот вечер, теплый, влажный, Как губ твоих прикосновенье. И эта ночь чернее сажи, И звезд туманное свечение, И это трепетное утро В лиловое небо оторочки, От радости сиюминутное рождение Вот этих строчек, И птиц чарующее пение, И шум взволнованного сада, Все не имело бы значения, не будь тебя со мною рядом».